Всем привет! Сегодня посмотрим еще на один тип оптимизации, на еще на один способ. Эти способы могут где-то не работать. На каких-то архитектурах, при каких-то компиляторах могут не давать, точнее, могут давать не тот результат, который, скажем, у меня. Да? Поэтому настоятельно рекомендую вам всегда изучать на вашей архитектуре, работает ли этот вид оптимизации. Если же у вас приложение кроссплатформенное, то лучше бы проверить на разных платформах, чтобы... Убедиться, что ну как минимум для большинства платформ оно работает, а для какой-то возможно не работает. И скорость ну такая же, как до оптимизации. Потому что, потому что э, если оптимизировать, то нужно исследовать э, все, все платформы. Ну, это в идеальном случае. Короче, в чем суть оптимизации? Довольно часто даже можно встретить вот такое. Когда у нас есть один цикл, есть второй цикл, и в принципе у нас заполняются, ну, идет работа с какими-то двумя массивами, тремя массивами, то есть возможно три цикла. Эти массивы могут быть э, даже разной длины. В идеале, конечно же, очень хорошо оптимизация сработает. А если у нас массивы одинакового размера. Вот, но в данном случае, вот у меня пример, когда первый массив 30 тысяч элементов, второй 15 тысяч элементов. И надо, нам надо обработать эти массивы. Так вот, смотрите, это оптимиз... суть этой оптимизации в том, чтобы объединить в один цикл э, обработку этих двух массивов. Вот. И как это делается? Это делается вот так вот. Вот у нас есть цикл. И в этом цикле мы обрабатываем первый массив. Так как второй массив меньше, то мы сравниваем и Если оно меньше размера, то обрабатываем там второй массив. Соответственно, объединение циклов произошло. Давайте посмотрим, насколько это эффективно. Так, уровень оптимизации O0. То есть оптимизация отключена. И сейчас, сейчас замеряем. И для чистоты эксперимента, даже для для того чтобы можно было, ну какое-то среднее значение увидеть, да, то <coughs> запустим по три раза. Итак, оптимизация отключена. И как вы видите, при отключенной оптимизации уже у нас э, уже у нас не та, не тот проект запускается, вот так. Ну бывает. Бывает. Так, давайте запустим еще раз. Так, 80 тысяч, 60 тысяч. То есть, смотрите, в принципе, в принципе, в принципе скорость выросла. И я могу сказать, нормально так и выросла. Давайте уровень оптимизации включим о 1 так, и О2 еще попробуем, и все. А все остальные флаги вы можете поэкспериментировать сами. Вот, ну и экспериментировать, конечно же, нужно с кодом, который приближен к боевому, да, к реальному. Вот, потому что, возможно, где-то так и не получится сделать. Так, смотрите, здесь разница тоже, в принципе, неплохо. Разница уже растет, да, в скорости, то есть. Ну, в процентном соотношении здесь при флаге О1 э, еще лучше получилось. И давайте О2. o 2 э, как вы помните, это э, рекомендуемый уровень оптимизации. Так, и вот здесь у нас, а вот при o 2 смотрите, у нас не все так хорошо, как ожидалось. Вот, возможно, э, возможно оптимизатор что-то такое сделал. Короче, О0 при отключенном уровне оптимизации и при э, самом простом уровне оптимизации это работает при o 2 не работает и давайте еще о 3 посмотрим что у нас а при о3 еще хуже ну вот так вот попробуйте у себя э, у себя и напишите напишите э, как у вас? Как у вас? А давайте я попробую уменьшить эти размеры. Вот. И напишите, как дела обстоят у вас. У меня у меня. Что у меня за процессор? У меня Intel. Так, где-то где тут пишет. Короче, кэши. Вот какие у меня процессоры. но в данном случае кэш вряд ли влияет. Хотя может. Хотя в кэш первого уровня мы влазим Ладно, сейчас вопрос не об этом Короче, что мы увидели? Мы увидели, что вот при этих флагах оптимизация работает А при O2 и O3 что-то не особо и работает Запустим еще раз, последний раз 800 и по 2000 Да, смысла нет Но, тем не менее, где-то может иметь смысл в зависимости от платформы. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.